Колбаски домашнего приготовления можно приготовить заранее и хранить в холодильнике. Они отлично подойдут для ужина на природе. Рассказываю, как приготовить домашние колбаски в кишке на мясорубке. Можно сделать колбаски из говяжьего, свиного, куриного или смешанных видов мяса. А также можно добавить зелень, овощи и специи по вкусу. В этом рецепте использую свинину, лопатку. Колбаски можно обжарить, запечь в духовке или на гриле а также отварить их подают к столу горячими или холодными. Список ингредиентов в конце видео. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Обещанный список ингредиентов. Свинина 3 кг. Сало 0,75 кг. Чеснок 2-3 зубчиков. Семена фенхеля 2 столовые ложки. соль. 2 столовые ложки, черный молотый перец, 1 столовая ложка, красное вино, половина стакана, кишки, по вкусу, количество порций, 10. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. До свидания.